Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 14 вариант из сборника Ященко ЕГЭшного 23 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал просто понятно о математике И давайте мы посмотрим самое первое задание Боковая сторона равнобедренной трапеции равна меньшему основанию и угол при основании равен 60 градусам больше основание 28, найдите радиус описанной окружности. А в чем смысл? Давайте немножко побольше рисунок нарисуем, иначе будет не совсем понятно, откуда что берется. Ну вот, предположим, наша окружность, и предположим, вот так у нас нарисована наша трапеция. Здесь 60 градусов. Введем обозначение, например, ABCD, ну и соответственно равны вот таким вот макаром. А что можно сделать? Самый простой вариант опустить под прямым углом. Что получается? Угол АБХ 30 градусов. Ну и соответственно АХ AH у нас будет половина от АБ. То есть если мы АБ возьмем за Х, ну и вот эти за Х, чтобы так проще было. Здесь будет Х на 2. Аналогично, если я опущу какую-нибудь СМ, то и МД будет Х на 2. При этом а HM будет соответственно просто Х, потому что HBCM это прямоугольник. Тогда, если я возьму серединочку, вот здесь какую-нибудь точку L, и проведу BL и CL, что я могу сказать? А Дело в том, что треугольник ABL, он получается равнобедренный, потому что у него, соответственно, AL это X. Ну и, соответственно, AB это X. В таком случае, так как угол при вершине, то есть угол А, у него 60 градусов, у него и угол B и L становится по 60 градусов, то есть он равносторонний. Следовательно, у нас BL тоже будет x. Ну и, конечно же, CL тоже будет x. А теперь давайте посмотрим на треугольник ACD. В этом треугольнике АЦД, СЛ является медианой по факту, потому что падает в середину. Но при этом медиана равна половине АД. А такое возможно только если СЛ медиана выходит из прямого угла. Следовательно, треугольник АЦД у нас прямоугольный, поэтому АД по факту является диаметром окружности. Но если диаметр 28, то понятно, что радиус будет 14. Давайте посмотрим второе. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды 3, боковой ребро 6. Найдите объем пирамиды. Объем пирамиды находится как 1 третья площади основания, умноженная на высоту. При этом нам надо понять, сколько же у нас будет площадь основания. Давайте нарисуем простороннюю, просто ну не равностороннюю, а, правильную, а правильный шестиугольник. Например, А, Б, С, Д, Е, Ф. Если в нем провести вот таким макаром диагонали, то они разбивают его на 6 равносторонних треугольников. Это обязательно надо знать. То есть все вот это у нас равно между собой. Пусть здесь будет О. То есть стороны у них полтреугольников по 3. Площадь треугольника можно найти как половина произведения двух сторон, то есть в нашем случае 3 на 3, умноженная на синус угла между ними. Так как у вас треугольник равносторонний, то соответственно углы по 60 градусов и синус угла будет корень из 3 на 2. В результате мы получаем 9 корней из 3 делить на 4. Ну а площадь нашего шестиугольника это 6 таких треугольников. Поэтому естественно мы просто умножаем на 6. А здесь сократится, здесь сократится. Получается 27 корней из 3 делить на 2. Дальше нам надо понять как будет выглядеть высота. То есть высота упадет в ошечку. Ну и например вот достраиваем здесь c. Давайте посмотрим на треугольник SOC. Что в нем можно сказать? Понятно, что ОЦ равно 3. При этом говорят, что боковое ребро равно 6. Естественно, потерям Пифагора и найти не тяжело. Это будет 6 в квадрате минус 3 в квадрате. То есть 36 минус 9 это корень из 27. И если выделить из-под корня у нас троечку, то получаем 3 корни из 3. Следовательно, наш объем это 1 треть умножить на 27 корней из 3 на 2. Соответственно, и на 3 корня из 3. Ну, естественно, можно тройки сократить. И получается 27 умножить на 3 и делить на 2. Что в свою очередь дает 40 с половиной. Поэтому 40 с половиной в ответ и пойдет. Из множества натуральных чисел от 56 до 80 включительно. На удачу выбирать число надо найти вероятность того, что число делится на 4. Для начала посчитаем общее количество чисел. Для этого из 80 мы вычитаем 55. А почему мы вычитаем 55? Если вы вычтите 56, то само число 56 вы не посчитаете. Ну а дальше считаем, сколько у нас чисел от 56 до 80 делится на 4. Самый простой способ здесь их просто перечислить. 56, 60, 64 и так далее. То есть их будет 7 штук. Ну следовательно вероятность получить такое число это 7 к 25. Равно 0,28. Записали. В торговом центре два одинаковых автомата продают чай. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится чай 0,2, вероятность того, что чай закончится в обоих автоматах 18 сотых. Найдите вероятность того, что к концу дня чай останется в обоих автоматах. А, Во-первых, мы найдем вероятность того, что чай закончится хотя бы в одном автомате. Как она находится? Дело в том, что у вас вероятность окончания в одном автомате 0,2. Если бы это были независимые события, то вероятность того, что кончится в двух одновременно, была бы 0,2 на 0,2 это 4 сотых, а у нас 18 сотых, то есть число не совпадает, значит это зависимые события, поэтому для них действуют немножко другие формулы. Так вот вероятность того, что хотя бы в одном закончится, это вероятность того, что закончится в одном, а во втором минус вероятность того, что закончится в обоих. Но здесь естественно получается у нас 0,22 сотых. Далее, для того, чтобы найти вероятность противоположного события, а именно того, что останется в обоих автоматах, мы из единицы вычитаем вероятность того, что закончится хотя бы в одном. И на выходе получаем сотых. Почему это противоположные события? Вот у вот вас первый и второй автомат. В обоих есть, в одном закончился, во втором закончился, в обоих закончился. Соответственно, вот это... Вероятность того, что хотя бы в одном закончится. Ну и, соответственно, понятно, что это противоположно вот этому. Решите уравнение. Что здесь надо сделать? Ну, естественно, единицу просто представить со знаменателем, опять же, 1. То есть мы получаем 7 делить на 3х в квадрате минус 26 равно 1 первая. и перемножаем крест-накрест. То есть 7х равно 3х в квадрате минус 36... И получаем обыкновенное квадратное уравнение. Тут уж кому как удобно, вы можете через дискриминант, можете по Ветта, если к приведенному виду приведете, скажем так. А дискриминант здесь сколько будет? 49, так, плюс, соответственно, 312, это 361. То есть 19 в квадрате. Тогда первое значение х 7 плюс 19 делить на 6. Мы его даже не считаем, потому что нам надо меньше из корней. А второй 7 минус 19 делить на 6, это минус 20, число отрицательное. Как раз его в ответ мы и запишем. Найдите значение выражения. Что тут нужно помнить? Когда у нас умножается степени с одинаковым основанием, то показатели степени складываются. Когда делится, то показатель степени вычитается. Вот, в принципе, всего две формулы. Дальше необходимо раскрыть скобки привести подобные. То есть у нас получается... Корни из трех минус 4 плюс 1 плюс 3 корни из трех. Минус 4 корни из трех плюс 1. Ну, понятно, корни отлетели. Остается минус 4 плюс 2, это минус 2. 5 в минус 2, это 1 делить на 5 во второй. Или 0,4. Соответственно, сотых. Записали. Материальная точка движется прямолинейно по закону. Найдите скорость в момент времени 5. Дело в том что производная функция движения материальной точки есть функция скорости как раз. Поэтому мы спокойненько находим производную. Производная T в четвертой это 4T в кубе. Умножаем на минус 1 2 получаем минус 2T в кубе. Производная T в третьей это 3T в квадрате. Умножаем на 4 получаем 12T в квадрате. Производная минус T в квадрате это минус 2T. Производная минус T это единица. Производная 14 это естественно 0. И нам необходимо найти значение в момент времени 5 секунд. То есть, просто подставляем пятерку. То есть, будет минус 2 на 5 в кубе, это 125. Плюс 12 на 5 в квадрате, это 25. Минус 2 на 5 и минус 1. Далее остается просто посчитать. Если посчитать, будет 39. Для обогрева помещения у нас температура, в котором поддерживается на уровне 15 градусов, через радиатор отопление пропускает горячую воду. В общем, у нас есть формула нахождения X, что это у нас там, расстояние, которое проходит водичка по трубе и, соответственно, нам надо узнать, до какой температуры охладится вода, если длина трубы 130 метров. Но что мы сделаем? Мы просто подставим те значения, которые есть. X это 130 метров. Дальше, альфа, она известна, это 1,3. Дальше, ц известна, это, соответственно, 4200. Далее идет m, это 0,5. Делится все это дело на, соответственно, 63. А умножается на логарифм, соответственно, так, 79 минус, получается, 15. И вот t, который мы ищем, минус 15. Логарифм идет по основанию 2. Что тут нужно сделать? Фактически тут нужно просто посчитать. Если мы вот здесь посчитаем, то есть уберем запятые, но уберем 2 нолика. Опять же, 42 там будет на 5, на 13 и делить на 63. Если вы посокращаете, вы получите 130 делить на 3. То есть у нас уже получается вот такое вот уравнение. 79, конечно же, минус 15 сразу можно посчитать t минус 15 по основанию 2. Обе части делим на коэффициент при логарифме. Получается, что 130-130 сокращается. И на выходе у нас есть 3 равно логарифму 6 из 4 делить на t минус 15 по основанию 2. Но ну, а дальше свойство логарифма, что 2 вот в этой степени дает вот это число. То есть 8 равно 64 на t минус 15. Умножаем обе части на t минус 15, соответственно, получается... 8t минус 120 равно 64. В таком случае 8t равно 184. И t тогда на выходе будет равен 23. Ну, вот, в принципе, все решение для данного задания. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% никеля, второй 14%. Масса второго сплава больше массы первого на 8 килограмм. Из этих сплавов получили третий на 11%, найдите массу третьего. Хорошо, что мы сделаем? Мы будем рисовать. Вот первый сплав, х килограмм, он 5%. Естественно, мы можем найти, сколько килограмм составляет 5% от X. Это 0,5 х Дальше добавляется другой сплав, при этом его масса на 8 килограмм больше. То есть вот такая. Но он у нас еще при этом идет 14%. То есть масса никеля в нем 0,14 на х плюс 8 килограмм. На выходе что мы получаем? Мы получаем третий сплав массой 2х плюс 8. Ну То есть мы взяли вот эти две массы и просто сложили. И он при этом идет 11%. То есть масса в нем от никеля... 11 сотых, 2х плюс 8. Теперь смотрите, вот эта масса получается путем сложения двух вот этих. Поэтому мы так и пишем, что 5 сотых плюс 14 сотых х плюс 8 равно 11 сотых 2х плюс 8. Дальше дело за малым остается. То есть раскрыть скобки, привести подобные, перенести все там х влево, без х вправо. И на выходе мы получим 3 сотых х равно... 24 сотых. Соответственно, х будет равен 8. Но нас просят найти массу третьего сплава. То есть, нас просят найти 2х плюс 8. Поэтому подставляем и получаем 24 килограмма. Это была у нас масса третьего. Арифметику, естественно, я пропустил. Я думаю, вы уж сами справитесь. Сложности, в принципе, не должно возникнуть. На рисунке изображен график функции. Так, у нас гипербола. Найдите значение х, при котором значение функции 7. Что тут нужно понимать? У нас есть эталонный график, с которым идет, соответственно, сравнение. Если возьмем обычную гиперболу, это единица делить на x y равно, то она проходит через точку 1, 1, минус 1, минус 1. При этом у нас каждый из коэффициентов задает определенные вещи, для, то есть определенное движение для этого графика. А... Дает движение вверх-вниз по оси Оу. Вот мы видим, что вот здесь равна 2. То есть, у нас наш график сместился на 2 единицы вверх. То есть, у него горизонтальная вот здесь появилась. То есть, уже можно сказать, что А равно 2. Дальше, если бы он здесь был бы, то он бы проходил бы через вот эту точку. Потому что фактически, ну, получается, это вспомогательная оси Здесь вот единица, здесь единица относительно вспомогательных осей. А у нас не так. У нас график поднят, то есть, он проходит вот здесь. То есть, вместо одной клетки у вас на две клетки уходит, скажем так, точка. То есть, увеличение идет в два раза. Поэтому k равно, соответственно, 2. И в, итоге, в итоговой интерпретации у нас f от x это 2 делить на x плюс 2. Ну, и нам необходимо найти, где значение функции равно, соответственно, 7. Для этого мы просто функцию приравниваем к 7. Получаем 2 делить на х равно 5, ну и х соответственно равен 2 делить на 5, что составляет 4 десятых. Записали 4 десятых. Найдите наибольшее значение функции. Что тут будет? Ну естественно, находим производную. Производная 49х это 49. Производная минус 46 синус х это минус 46 косинус х. Производная 37 0. А дело в том, что косинус x обязательно лежит в диапазоне от минус 1 до 1. Значит, 46 косинус x обязательно в диапазоне от минус 46 до 46. И вот даже если мы возьмем вот здесь, что значение равно минус 46, из 49 его вычтем, мы получим 3. То есть мы в любом случае получаем, что производная больше 0, больше 0 при абсолютно любом x. Значит, раз она больше нуля, то функция всегда возрастает. Раз она всегда возрастает, вот мы берем отрезок. Наименьшее значение на отрезке будет в начале отрезка, а наибольшее в конце. То есть нам достаточно поставить в нашу функцию нолик. Получается 49 на 0 это 0, минус 46 синус 0 это опять же 0, плюс 37. Ну, естественно, 37 и останется в данном у нас задании. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас идет показательное уравнение. Что тут нужно сделать? Предварительно выполнить определенные преобразования. А именно 25 в степени х минус 0,5. По свойству степеней мы можем записать как 25 в степени х делить на 25 в степени 0,5. Ну или 25 в степени х делить на 5 в квадрате и в степени 0,5. Или же 5 в квадрате в степени х делить соответственно на 5. Аналогично мы можем посмотреть, что 10 в степени х минус 1 это 10 в степени х делить на 10 или 2 в степени х на 5 в степени х делить на 10. Неаналогично мы можем расписать 4 в степени х плюс 0,5. Это 4 в степени х на 4 в степени 0,5. 4 в степени х на 2 в квадрате в степени 0,5 то есть это 2 умножить на 2 в степени 2 и х. Ну, также учитываем, что 2 в степени 2 и х. Это то же самое, что 2 в степени х и 2. Это одно и то же. Тогда наше уравнение приобретает вид. 5 в степени х в квадрате делить, соответственно, на 5. Минус 13, соответственно, да. Минус 13 десятых умножить на 2 в степени х на 5 в степени х. Ну и плюс 2 на 2 в степени х в квадрате. Это однородное уравнение второй степени. То есть, если мы спокойненько здесь поделим обе части на 2 в степени 2х. Ну еще кстати умножим на 10. То мы получим 2 умножить на 5 вторых в степени х и в квадрате. Минус 13 на 5 вторых в степени х. Плюс 20 равно 0. Можно здесь сделать замену. Можно сразу без замены решать. Как кому удобнее. Дискриминант у нас будет 13 в квадрате. То есть это 169. Минус 4 на 2 и на 20. То есть минус 160. Это девятка. Значит 5 вторых в степени х. С одной стороны. Это 13 плюс 3. Делить на 4, то есть это будет просто 4. С другой стороны 5 вторых в степени х это 13 минус 3. Делить на 4, то есть это 10 вторых, но это 5 вторых. Тогда в первом случае мы получаем логарифм. То есть х будет равен логарифм 4 по основанию 5 вторых, ну или 2,5. Во втором случае x будет равен 1. Вот ответы на пункт B. Теперь давайте посмотрим о, пункт A. Посмотрим пункт B. Надо учитывать, что π это приблизительно 3,14. Соответственно, дальше что? У нас логарифм 4 по основанию 2,5 расположен между логарифмом 2,5 по основанию 2,5 и логарифмом 6,25 по основанию 2,5. То есть логарифм 4 по основанию 2,5 принадлежит отрезку от 1 до 2. Ну и понятно, что до π он дойдет, ну и соответственно единица тоже дойдет. Поэтому в пункт B в ответ у нас оба числа и запишутся. То есть так и будет. Как бы единица и логарифм 4 по основанию 2,5. Причем и в пункте А и в пункте B. В правильной треугольной призме на ребрах АС и БЦ отмечены соответственно М и Н. Так что АМ к МЦ, к БН 2 к одному точка К, середина А1, С1. Докажите, что плоскость МНК проходит через вершину в 1 Хорошо, давайте накидаем быстренько какую-нибудь треугольную призму. Ну пусть она будет вот такой. Я, конечно, уголок большой дал. Но в принципе Бог бы с ним. Так и, соответственно, так, так. Ну, естественно, здесь уже идет невидимое. Введем А, Б, С, А1, Б1, С1. Нам говорят, что М отмечено на АС, соответственно, Н на этой, на БС, да? Хорошо, давайте вот здесь N. Здесь будет M. К середина ребра A1, C1. Ну, пусть у нас будет вот здесь K. Докажите, что плоскость MNK. Ну, естественно, мы MN можем соединять. KM мы можем соединять, так как они лежат в одной плоскости. И она проходит через вершину B1. Хорошо, нам понадобится дополнительное построение определенные. Мы опустим перпендикуляр KH и, соответственно, построим BH. Понятно, что это будет тоже медиана высота и бисектриса в треугольнике ABC. Ну то есть так и пишем. То есть пусть KH перпендикулярно, соответственно, AC. H тогда, естественно, середина AC. В таком случае, так, если мы возьмем AC за 3x, а вот у нас есть с вами отношение AM к MC 2 к 1 то мы можем сказать, что mc это просто x. Дальше, hc тогда это половина от AC, соответственно, полтора x. И тогда hm это, естественно, полтора x минус x, то есть 0,5 x. А вот теперь смотрите, что у нас с вами тут получается. Ну, естественно, cn тут можно сказать, что это 2x, там, nb это x. У нас с вами получается вот такая штука, что CM относится к CH, так же как CN относится к CB. Возьмем туда же, что угол BCH общий для треугольников, и мы получаем, что треугольничек CMN он является подобным для треугольника CHB. Раз они подобны, можно говорить о равенстве угла, например, CMN и угла CHB. И, соответственно, можно говорить о параллельности MN и BH. Хорошо, но в таком случае можно говорить еще и о параллельности MN и B1K. Ну и, соответственно, наша плоскость проходит через вот эту штуку. Потому что, как у нас получается... У нас получается, что если две параллельные плоскости пересекаются третьей плоскостью, то линии пересечения между собой, естественно, параллельны. Вот. Все, В принципе, доказательство. То есть, наше сечение выглядит вот таким вот макаром. Хорошо. Теперь необходимо найти расстояние от С до плоскости КМН. При этом АВ известно, а А1 известно. Что тут нужно понимать? Давайте мы достроим как-нибудь вниз дальше и скажем, что вот, типа, ребята, вот это С. Какая-нибудь вот здесь точка нам понадобится. F это перпендикуляр. Единственное, чтобы сейчас не путаться, отдельно нарисуем заднюю грань. Вот она у нас будет такой красивой. А1, С1С. Здесь у нас серединка есть. Это К. Здесь проведена тоже серединка H. Проходит вот таким макаром. И вот здесь мы построили собственно, перпендикуляр CF. Здесь тоже перпендикуляр. Хорошо. Но мы так и пишем. Пусть CF перпендикулярно KF. Что можно сказать? Первый момент. Дело в том, что у нас NM... Так как она параллельно BH, она, естественно, перпендикулярна плоскости acc 1 Потому что она тоже перпендикулярна. Сразу говорю, некоторые моменты я пропускаю. То есть, например, доказательство перпендикулярности BH и плоскости acc 1 по-моему, оно очевидно. ребят. если для вас это вещи не очевидны, то вам надо немножко сначала потянуть стереометрию, потом прыгать на решение подобных заданий. Это... Отсекая гневные комментарии. Нет, ребят, просто бывает такое, что знаний реально недостаточно. Вот я, например, с двигателем машины не знаком. Я не полезу его чинить, пока не научусь. Иначе я просто сломаю все. Но тут примерно то же самое. То есть очевидные вещи, очевидные преобразования, я естественно, пропускаю. Но опять же для вас будет время, скажем так, немножко подумать, повертеть задачу, тоже поучиться. То есть у нас NM перпендикулярна плоскости ACC1. Естественно, в таком случае NM перпендикулярно CF, ну так как она перпендикулярна плоскости, она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости. Ну и в таком случае CF вот у нас уже получилось перпендикулярно двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, следовательно, CF перпендикулярна плоскости KMN. Ну это как раз означает, что CF это наше искомое расстояние. То есть его мы будем искать. Хорошо, дальше что? У вас треугольник KHF, то есть такой не F, здесь у нас вот буковка M. А KHM и треугольник MFC, они подобны. Почему? Они оба прямоугольные, вот здесь у них углы равны, так как они вертикальные. Раз треугольники подобны, давайте только это запишем. KHM подобно треугольнику, соответственно, CFM. Раз они подобны, мы можем написать, что CF относится к КН. Абсолютно так же, как СМ относится к КМ. Ну, теперь что у нас получается? Находим СМ. СМ у нас составляет сколько там? Х. Ну, то есть она составляет 1 третью от АС. То есть 6 делим на 3, получаем 2. Дальше КН, да, у нас есть К. Соответственно, ну, она равна СС1, то есть 2,4. Дальше. А шемочка HM у нас, да, есть. HM а равна половинке от цемочки, то есть единица. Тогда кмочку мы можем с вами найти по теореме Пифагора. То есть 2,4 в квадрате да, 1 в квадрате под корнем. Это 2,6. Все, в принципе, соответственно, мы спокойненько можем теперь находить cf. Это будет kh на cm делить на km. То есть 2,4 на 2 и делить на 2,6. В конце очередь, после нехитрых манипуляций, да, с 24 13 Вот, в принципе, все решение для данного задания. Решите неравенство. Так, что здесь нужно знать? Здесь нужно знать вот такую формулу, что а в степени логарифм b по основанию c можно записать как b в степени логарифма A по основанию c. При учете, что, соответственно, а там b и c больше нуля, c не равно единице. Вот это мы будем использовать, потому что х в квадрате минус 1 тогда в степени десятичного логарифма от двойки можно записать как 2 в степени десятичного логарифма х в квадрате минус 1, но естественно при учете, что х в квадрате минус 1 больше 0. Второй момент. Естественно, мы вспомним, что х в квадрате минус 1 можно расписать как х минус 1, х плюс 1, но вот здесь у нас, видите, минус 1 минус х. Поэтому и здесь мы представим как х минус 1 сначала. На, умножить, скажем так, на минус минус x минус 1. И этот минус мы занесем во вторую скобку. То есть, распишем вот таким макаром. И что у нас тогда с вами получается? А, ну еще, конечно же, 8 в степени десятичного логарифма от минус 1 минус x мы запишем как 2 в 3 и в степени десятичного логарифма от минус 1 минус x. Ну и, соответственно, как 2 в степени 3 десятичных логарифма минус 1 минус x и тройку занесем как степень логарифмируемого выражения. То есть логарифм минус 1 минус x в кубе. Вот так. Итог какой? У нас получается 2 в степени десятичного логарифма от минус 1 минус x в кубе меньше либо равно, чем 2 дестичного десятичного логарифма, соответственно, 1 минус x минус 1 минус x. Вот. Основание у нас степеней больше единицы, поэтому мы спокойно отбрасываем. Получается вот так вот. Так, хорошо. Дальше опять же основание логарифмов больше единицы опять отбрасываем. И сразу же, конечно же, учитываем, что у нас с вами минус 1 минус x должен быть больше нуля. Ну и, соответственно, x в квадрате минус 1 больше нуля. Вот фактически нам надо решить вот такую систему. Что тут? У нас есть общий множитель минус 1 минус x. Мы его выносим. Остается у нас минус 1 минус x в квадрате. Минус 1 минус x. И это все хозяйство меньше либо равно нулю. Здесь же получается x меньше, соответственно, единицы, Да. С минусом. Но если вот эту рассмотреть, там будет меньше минус 1, больше одного. То есть, вот такая вот у нас получилась системка. Смотрим дальше. Естественно, если у нас x меньше минус 1, то вот эта скобка она положительная. То есть, мы спокойно на нее можем поделить в данном случае. И фактически у нас остается просто вот это минус 1 минус x в квадрате. Там минус 1 минус x. То есть так и в принципе запишем. Единственное, мы сразу же раскроем минус 1 минус х в квадрате. Это будет х в квадрате плюс 2х плюс 1. Ну и тут получается минус 1 плюс х. Все это хозяйство меньше либо равно 0 при учете, что х меньше минус 1. Что дальше? Взаимоуничтожается, То есть у нас получается х на х плюс 3 меньше либо равно 0 при учете, что х меньше минус 1. А так как у нас х меньше минус 1, то вот это однозначно отрицательное число, на него мы спокойно делим. Но тогда знак неравенства меняется на противоположный. И соответственно меньше минус 1. Притоку у нас остается, что х принадлежит от минус 3 до минус 1. Вот оно в принципе все решение для данного задания. По вкладу А банк в конце каждого года увеличивает на 10% сумму на вкладе в начале года, имеющуюся по Б на 14. Но в течение первых двух лет надо найти наименьшее натуральное число процентов, начисленное за третий год по Б, при котором за все три года вклад будет более выгоден, чем в А. Хорошо, что у нас получается? Важно понимать вот такую вещь. Предположим, у вас сумма есть S. И у вас начисляется на эту сумму процент R. То есть, ваша новая сумма с учетом начисленного процента будет выглядеть вот так. Очень часто S выносит получается вот такая вот запись. И вот это делают замену на K. То есть, будет получаться SK. То есть, сумма с учетом процента начисленного, когда вы его прибавили, это всегда эта сумма умноженная на K, где K это единица плюс процент делить на 100. Вот это очень важно понять. Соответственно, вот у нас банк банкта, была сумма S, на нее начисляет 10%, то есть она становится S на 1,1. ,1. Теперь у вас уже лежит вот эта сумма и на нее начисляется, то есть она становится вот такой. Теперь у вас лежит вот эта сумма и уже на нее начисляется. И по факту становится вот такая сумма. Теперь вклад Б, Там то же самое, лежала S, но там 14% начислялось. То есть вот у вас сумма после первого вот у вас сумма после второго года. А после третьего, так как процент поменялся, то есть мы ее запишем вот так, как 1 плюс R на 100. Потому что мы же не знаем марку, поэтому мы не можем десятичные записать. И нам надо, чтобы вклад, который был в B, был более выгоден, чем вклад в А. Соответственно, если бы мы вычли из вклада B вклад A, то мы должны были бы получить положительное число, то есть больше нуля. Вот фактически надо решить. Естественно, сокращается, мы просто делим на нее, потому что это точно положительное число. Дальше все, что могу, скажем так, посоветовать, считать все в, десятичных дробях, о, в обыкновенных дробях. Вот 1,14, это у нас, соответственно, 114 на 100 или 57 на 50. Есть, запишем, 57 на 50, и то в квадрате, и то в квадрате. То есть 1 плюс r на 100. Дальше, будет больше, чем 11 десятых, здесь третий, здесь третий. Значит, 1 типа, наверное, 100, больше, чем 11 в третий на 10 в третий умножить на 50 в квадрате, соответственно, на 57 в квадрате. Ну, дальше что там? 50, естественно, можно разложить как 25 умноженное на 2. То есть, это будет 5 в квадрате и в квадрате, это в четвертой, на 2 в квадрате. Десятку, естественно, можно разложить как 5 на 2. То есть, 5 в 3, 2 в 3. Здесь 57 в квадрате. Можно немножко посокращать. В результате у вас получается 11 в 3 на соответственно, 5. Это 665. И внизу у вас получается 2 на 57 в квадрате. То есть, это 6, 4, 9, 8. Ну а дальше мы спокойненько переносим единицу и вычитаем. Значит R на 100 больше чем там, сколько будет 167 и 6498. Ну и тогда R будет больше чем 167 на 100, 6498. Однажды вам все равно придется уже столбиком считать. Значит, R будет больше, чем 2,57. Причем до бесконечности считать не надо. там До десятых даже достаточно досчитать. Нам все равно надо в ответ целое писать. Ну и первое целое больше это троечка. Вот, соответственно, ваш ответ на данное задание. В параллелограмме ABCD тангенс угла А равен 1,5. На продолжение АБ и BC за точку Б выбраны НМ соответственно. Причем БЦ равны, АБ и АМ тоже равны. Найдите mn, если АЦ, корень из 13, и надо доказать, что dn и dm равны. Хорошо, давайте накидаем параллелограмм. Вот у нас наш параллелограмм. Введем обозначение А, b, c, d. Здесь за продолжение, здесь за продолжение. Отмечаем точку n, так чтобы равнобедренный треугольник получался. И отмечаем точку M. Абсолютно также, То есть у нас здесь равно, здесь равно. Сразу учитывая, что DC и AB тоже равны. И CB и AD тоже равны, так как вам дан параллелограмм. Теперь, как доказать, что DN и DM равны? Доказывается все достаточно просто. Давайте возьмем, что угол А равен альфа. Тогда можно сразу сказать, что угол, например, CBN, тоже будет равен альфа. Почему? Потому что CB и AD параллельны. А эти углы получаются соответственные. Ну и так как угол ABM он вертикальный с CBN. Он тоже будет равен альфа. То есть ABM. Но опять же у вас треугольники равнобедренный. ABM и CBN. Значит и угол AMB. Так же как и угол CNB. Будут равны альфа. Тогда, если посмотреть на угол МАБ, он будет равен 180 минус 2 угла по альфа. И аналогично у нас будет угол БЦН выглядеть. И тогда, если мы возьмем угол МАД, он у нас состоит из угла альфа и из угла 180 минус 2 альфа. То есть он у нас будет равен 180 минус 2 альфа, фактически. Да? Верно, да. И, соответственно, также у нас будет выглядеть угол DCN. Но при этом мы не забываем, что CD равно, соответственно, AM. Мы не забываем, что AD равно CN. И вот отсюда получается, что треугольник AMD равен треугольнику CND по двум углам и стороне между ними. Ну а естественно, если они равны, то напротив равных углов равны и стороны. То есть dm равно dn. Что и требовалось доказать. А теперь давайте посмотрим пункт B. Необходимо найти mn, то есть найти вот эту, если известно AC. Смотрите какой момент. Дело в том, что у нас... Треугольник АДЦ равен треугольником АМД и СНД. Почему? Да потому что угол Д тоже 180 минус альфа. АД и ДЦ, соответственно, равны получается АМ и какой там еще стороне. Точнее, СН и АМ. Вот, то есть они равны. Следовательно, можно сказать, что МД, так же как и ДН, они будут составлять так же, как и АС. Корень из 13. Теперь следующий нюанс. У нас необходимо найти mn. У нас известны dm и dn. То есть, если мы фактически посмотрим на теорему косинусов, нам не хватает только косинуса угла mdn, чтобы мы спокойно решили это задание. Ну, Давайте посмотрим, как будет выглядеть косинус. Нам говорят, что тангенс угла а полтора равен. Да? То есть, Давайте запишем, что тангенс альфа равен 3 вторых. У нас есть формула, что 1 плюс тангенс квадрат альфа равен единице делить на косинус квадрат альфа. В таком случае получается, после нехитрых манипуляций, что косинус квадрат альфа у нас 4 тринадцатых. Ну, соответственно, косинус альфа будет равен 2 делить. На корень из 13. Конечно, там должно быть плюс-минус. Но альфа у нас острый угол. Потому что тангенс у него 3 вторых. Они отрицательные. Соответственно, косинус не будет отрицательным в данном случае. Хорошо. При этом, теперь какие нюансы? Смотрите. Вот угол МДН. Мы можем найти как угол АДС. Минус сумма углов АДМ и угла НДС. При этом угол ADM, вот этот уголочек, он равен углу ДНС. То есть мы уже вот здесь получаем сумму вот этих уголочков, а их сумму можно расписать как 180 минус угол ДСН. А ДСН у нас равен, соответственно, 180. Минус альфа, то есть 180, минус 180, минус альфа, то есть альфа. И мы получаем, что угол АДЦ это 180 минус альфа, и еще альфа вычитается. То есть 180 минус 2 альфа. В таком случае косинус 180 минус 2 альфа мы можем расписать, используя формулу проведения, как минус косинус 2 альфа. А минус косинус 2 альфа мы можем расписать, сам косинус 2 альфа это... 2 косинус квадрат альфа минус 1. Ну, а тут получается 1 минус 2 косинус квадрат альфа. Подставляем. То есть будет 1 минус 2 на 4 13. Это, соответственно, 5 13. А дальше дело за малым. Найти спокойненько mn по теореме косинусов. То есть это будет корень из 13 в квадрате, корень из 13 в квадрате. Минус удвоенное произведение корней из 13 на угол между ними, то есть на 5,13. Получается 26 минус 16, о, минус 10 это, соответственно, 16, и корень 16 это 4. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Найдите все положительные значения при каждом из которых корни уравнения принадлежат отрезку. Что нужно тут понимать? Первый момент. а в степени 2 x мы можем записать как а в степени x в квадрате. 4 в степени x мы можем записать как 2 в степени x в квадрате. 2а в степени x мы можем записать как 2 в степени x на а в степени х. А для чего это делается? Если мы теперь посмотрим на наше уравнение. Единственное мы на минус 1 там умножим. Мы получаем 2 на 2 в степени x в квадрате минус, соответственно, 9 на 2 в степени х на а в степени х, и минус 5 на а в степени х в квадрате. И мы спокойно обе части, так как мы знаем, что а положительное число, оно еще там в степени, делим на а в степени х в квадрате. В результате получается 2 на 2 делить на а в степени х в квадрате, минус 9 на 2а в степени х, и, Минус 5 равно 0. В принципе, тут можно замену делать. Можно сразу дискриминант рассматривать. Дискриминант будет 81 до 40. Это 121. Значит, с одной стороны 2а в степени х. Это 9 плюс 11 делить на 4. То есть, 5. А с другой стороны у нас получается 9 минус 11 делить на 4. Это число меньше 0. Значит, x принадлежит пустому множеству. Потому что оно, ну, естественно, не может быть. Отсюда же у нас выходит, что x будет равен логарифму 5 по основанию 2 делить на а. И вот это значение при положительной х должно быть на отрезке от минус 3 до 1. Поэтому мы, в принципе, так и пишем, что логарифм 5 по основанию 2 делить на а должен быть больше либо равен, чем минус 3. Логарифм 5 по основанию 2 делить на а должен быть меньше либо равен 1 при учете положительных а. Ну и сразу пишем, что а не равно 2. Почему так? Если а будет равно 2, вы получите в основании логарифма единицу. Дальше. Минус 3 можно, естественно, представить как логарифм а в 3 по основанию 2 в 3. О, а в 3 делить на 2 в 3 по основанию а делить на 2. А единицу как логарифм 2 делить на а по основанию а. 2 делить на а. Кстати, вот здесь я немножко напортачил, конечно же. 2 делить на а. И воспользоваться рационализацией. То есть что у нас получается? У нас получается 5 минус а в кубе делить на 8 на 2 делить на а минус 1. Получается больше либо равно 0. Ну и, соответственно, 5 минус 2 делить на а. 2 делить на а минус 1. Меньше либо равно нулю. При учете, что а больше нуля, а не равно 2. Что можно сделать дальше? Ну, дальше, естественно, там придется приводить к общему знаменателю. Подобные и прочее. То есть, если это сделать, единственное, я умножу обе части. Ну, скажем так, здесь минус вынесу, и здесь минус вынесу, минус на минус даст плюс. То есть, получается, а в кубе минус 40 делить на 8. Деление на 8 сразу тоже уберем, потому что оно на знаки неравенства не влияет. А минус 2. И вот результат делится на А. И он больше либо равен нулю. И во втором случае то же самое. То есть у нас 5А минус 2. Соответственно на 2 минус А. Только давайте знаете что сделаем. Напишем А минус 2. Делить на А. Но здесь уже знак поменяется. Больше либо равно нулю станет. При учете, что а больше нуля и а не равно 2. Опять же, а больше нуля, то есть мы вот это деление можем спокойно убирать. Получается а минус корень третьей степени из 40. Это я сразу корень третьей степени отсюда и отсюда нашел. Так можно делать. На а минус 2 больше либо равно нулю. И здесь а минус там? 2 пятых, то есть 0,4. А минус 2 больше либо равно нулю при положительных а не равных 2 все остается просто начертить прямую отметить наши точки и получить конечный ответ что у нас там 2 пятых то есть 0,4 так у нас есть двоечка это вот решение второго да у нас есть корень третьей степени из 40 и двоечка то есть там получается вот это вот решение. Соответственно, пересеклись они уже вот здесь и вот здесь. Но при этом у нас двоечка с вами пустая. То есть она не будет являться решением, потому что так-то они там тоже пересекаются в этой двойке. И у нас еще при положительных А. То есть в результате получается, что А принадлежит от 0 до 0,4. И, соответственно, от. Корни третьей степени 40. Там, кстати, восьмерку можно вынести за скорень. Получается 2 корня из 3. Корни третьей степени из 5 до да, плюс бесконечности. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Известно, что А, Б, С, И Д, и Е и еще и Ф различные, расставлены в некотором, возможно, ином порядке числа 2, 3, 4, 6, 7 и 16. Может ли выполняться равенство? Ну, в принципе, тут идет простой подбор. То есть, немножко помучаетесь, там буквально минутку. И они выходят, эти числа, то есть 16 четвертых плюс... Только не 16 четвертых, 16 вторых. Да-да-да-да-да. Немножко перепутал. 16 вторых, дальше 7 третьих и 4 шестых. Как раз у нас получается 8 Плюс 2,1 1 третья. Плюс 2 третьих. И как видите мы получаем 11. Поэтому да, конечно, такой вариант возможен. Мы его даже показали. Теперь B. Может ли выполняться равенство? Смотрите какой тут нюанс. Дело в том, что 1345 делить на 336. Это 4,136. 1 336. А, хорошо. Мы можем что сказать с вами? Дело в том, что 336 само по себе число, если разложить на множители, это 2 в четвертой на 3 и на 7. Это означает, что наши знаменатели содержали множитель 2 в четвертой, семерку однозначно, потому что вот видите 2 в четвертой семерку и тройку, ну либо тройку с комбинацией семерки и двоек до 2 в четвертой. То есть в любом случае деление на 7 и на 16 присутствует. Поэтому то есть у нас точно есть а делить на 16, плюс а делить на 7, ну и плюс еще какая-то дробь. Давайте посмотрим максимально возможное число из оставшихся. У нас остается, то есть 16 мы использовали, семерку мы использовали. То есть осталось у нас 2, 3, 4 и 6. Вот максимально возможное число из этих чисел, давайте n, это 6 делить на 2, то есть это троечка. В таком случае у нас остается 3 и 4. И тогда максимально возможная сумма двух дробей, вот это А делить на 16, только давайте не A, А, а Б, Б делить на 7. Это будет соответственно 3,16 плюс 4,7. Если посчитать 3,16 до 4,7, это число будет меньше единицы. И, соответственно, мы складываем тройку и число меньше единицы. Понятно, что 4,136 мы никак не получим. Поэтому, нет, такой вариант невозможен. И пункт В. Какое наибольшее значение может принимать сумма? Ну, очевидно, что наибольшее значение она будет принимать, когда мы будем использовать в числителях наибольшие числа, а в знаменателях наименьшие. Причем, чем больше числитель, тем надо брать меньше знаменатель, чтобы мы получали максимально возможное число. А это просто 16 делить на 2... Плюс 7 делить на 3 и плюс 6 делить на 4. Это в свою очередь составляет 11,5. Очень простой пункт В. Единственное, вот эти моменты, которые я проговариваю, там очевидно, что если мы должны, там мы получаем. Это обязательно надо писать, если это аргументация вашего решения. Все, в принципе, задание на этом разобрано. Ну и вариант, конечно же, тоже разобран. Если вы посмотрели, вам понравилось, не забывайте про подписку, лайки, пишите комментарии. Это все нужно для продвижения видео. От себя могу сказать спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.